Кованые подсвечники от фабрики интерьерной ковки оптом на одну, две и более свечей. Варианты размещения на полу, на стене, столе или подоконнике. Праздничный стол украсит миниатюрные подсвечники в виде елочки. Напольные стойки с декоративными завитками или листочками. Настенные варианты размещения помогут сэкономить пространство. Кованый подсвечник «Елка» по оптовой цене за 250 рублей.